вы наверное, сейчас услышали предупреждение вот и я также отключу микрофон у всех остальных участников участниц кроме кроме ольги у нее есть опция сейчас может проверить пожалуйста работает или нет Ага, не получается значит мне надо включить я могу сделать включить звук вот такая вот штука включился теперь да да, слышно меня? Да, я немножко расскажу о том, что будет происходить теперь, после этой технической вводной. Мы, как Химон Константа, пытаемся и работаем с темой равенства, инклюзии. Мы очень хотели бы жить в мире и Беларуси, инклюзивной, в которой все достоинство каждого человека признается, уважается и там, где существует более справедливое пространство, отсутствует или э, минимизированная иерархия насилия и угнетения людей по каким-либо причинам. А, и, э, например, вот, мы хотели вообще эту лекцию организовать э, в рамках недели за равенство и инклюзию, которая должна была пройти ровно э, месяц назад, вот, потому что 21 марта э, — это Всемирный день борьбы за ликвидацию, ликвидацию расовой дискриминации. И к тому дню мы онлайн на сайте подготовили такую подборку фильмов и сериалов современных, актуальных, которые помогают увидеть эти проблемы, эти вызовы и, возможно, отдельные ответы на то, что происходит. И мы постарались подобрать не такие грустные, тяжелые, сложные, длинные, по три часа фильмы, а какие-то более даже комедии там несколько штук. Вот и нам. Мы давно с Ольгой хотели на самом деле подготовить какую-то такую лекцию, встречу публичную, потому что кроме классических форм угнетения и признаков, по которым люди э, исключаются, угнетаются, э, на сегодня уже существует множество других, более системных, э, структурных форм угнетения и насилия э, к тем отличиям, которые раньше или до сих пор даже много где не признаются, не распознаются. Вот, и сегодня нас с вами ждет очень увлекательный, и интересный разговор с Ольгой Шпарагой, с, философ... с философией, вот, и я очень вам рекомендую и настаиваю ознакомиться и почитать книгу, которая была издана от, да, «Сообщество после Холокоста», она называется, Um, и сегодня Валя с нами хотела бы поделиться размышлениями о дегуманизации, дискриминации и практиках социального исключения. Mm -hmm. uh, будут примеры и, и отсылки к исследователям, теоретикам, uh, философиям, политологиням, uh, как в прошлом, так и в настоящем. Вот. Также это будет не просто вещание, а будет пространство для взаимодействия, для обсуждения этих всех явлений. Вот. Что ж, теперь я с огромной радостью передаю слово Ольге, которая поделится нами презентацией и идеями, размышлениями. Да. Спасибо, Ольга, согласилась принять участие и все это организовать. Да, спасибо большое за представление и приглашение. Рада, что все-таки эта лекция-дискуссия состоялась, и у меня это второй опыт. Первый опыт был немножко в другом формате, более дискуссионном, и он был более открытым, и пришли тролли, и вторую часть дискуссии нам сорвали. А мы обсуждали сообщество после пандемии, делились собственным опытом. Вот, надеюсь, что этого сейчас не случится, сделали все возможное, чтобы этого не произошло. И прежде чем говорить, ну и это я к тому, что у меня как-то еще нет такого опыта вебинаров, публичных вебинаров, ну, надеюсь, что мы будем учиться вместе с вами. И в этой связи организационно мы подумали, что так как у меня тематические презентации, моя лекция разделена на три части, что перед каждой частью мы можем с вами немножко обсудить, о чем пойдет речь. Вот. И если про эти части, если сейчас немножко забежать вперед, да, то вот эти три сюжета, о котором я хотела бы говорить, и как вы видите, тут Валдис сказал, что я буду говорить о дискриминации, дегуманизации, но на самом деле не только про это, но и про то, какие есть идеи сегодня о том, как выходить за пределы дегуманизации, дискриминации, причем э, и с точки зрения вот, совсем теоретиков да, с, большой букв, с большой буквы, с большой буквы, которые пишут философские книжки, и с точки зрения практикующих социологов. вот на одно исследование социологическое я буду ссылаться. И как оказалось, ну, на мой взгляд, и это предмет тоже для нашего размышления, вот их предложения, и их, те практики, которые они описывают, пересекаются. Да? Вот те, теоретики видят, да, и практические социологи видят выход одним образом. Да, и эти, из этого следует, что нам нужно стремиться к каким-то вот общим практикам, которые называют эти исследователи. Но прежде, вот это такая техническая вещь, то есть я предлагаю... Перед каждым из этих блоков нам немножко поговорить, чтобы вы ответили на вопросы. И прежде чем задать свой первый вопрос, вернусь к первой картинке. Я вообще изменила название, называлось «У меня исключение других, как «Право убивать» и «Право подчинять». Но когда я стала искать картинку, я подумала, нет, но я не хочу какую-то ужасную картинку, где будут концлагеря, убийства. Я хочу хорошую, позитивную картинку, и после этого я изменила название «Против исключения других», как «Право убивать» и «Право подчинять». Вот, если мы с этим боро будем бороться, то, я надеюсь, будет вот такой разнообразный мир, как на этой картинке. Ну и это название действительно, в том числе, в большей мере отвечает тому, о чем я хочу говорить, потому что я хочу говорить и о выходе из этой ситуации тоже. Окей. Ну, тогда к моему первому вопросу. Мой первый вопрос такой к вам. Можно ли сказать, что 20 век привел, принес нам какие-то новые формы дискриминации, дегуманизации? Чтобы вы могли назвать, и есть ли ощущение, что вот 20 век что-то нам такое ужасное принес? Какие у вас есть идеи? Если у кого-то будут руки, то я могу это следить в чатике, я могу включать вам звук. Для того, чтобы голосом это обозначали, либо вы можете это писать комментариями в чатике, в общем. Ну я пока не вижу рук, поэтому, наверное, появятся какие-то комментарии. Ну, давайте смелее, что приходит вам в голову про ужасы 20 века, наверное, с ужасами какими-то ассоциируется ну, Может быть, с хорошим тоже. То есть... Вот есть да речки, да, речки есть про э, смертную инъекцию, смертельную инъекцию. Есть да много разных мнений. Есть еще Холокост и концлагеря. Угу, угу. Мнение. Вот. Угу. Войны, Войны. У -у -у. принудительная стерилизация женщин, карательная медицина, то есть злоупотребление медициной да, в политических и других целях. Угу. Угу. Угу. Ну да, такой списочек уже пугающий, но это практика, это опыт наш человеческий. Угу. Ну что, ждем еще или начнем? Ну, в принципе, я думаю, наверное, можно. Вот еще. Угу. Нет, ничего. Нет, ничего, это новый участник. Наверное, можно пока уже и это, с этим работать. Если будет что-то еще приходить, то я могу это озвучивать, сбрасывать. Хорошо, хорошо. Ну, собственно, речь идет об этом первом сюжете, да, о дегуманизации в 20 веке. И я хотела бы отослаться к одной из любимых своих авторок и философов, фило, философов, философов Ханне Аренд. И вот об, об этих сюжетах, о которых я буду рассказывать частично, я в своей книжке пишу. И что интересно касательно Ханны Аренд, то э, это авторка, которая является сегодня, вот в десятые, уже сейчас у нас, да, там, 20-е годы начинаются, одной из самых цитируемых. И я надеюсь, по тем цитатам, которые я буду приводить, вы поймете, почему, да? то есть не, не только в связи с тем, что она была что она анализировала Холокост и анализировала условия, в которые, которые сделали его возможным механизмы, которые его поддерживали, ну ее выводы как с этим бороться, но и в том числе, что она сделала и более далеко идущие выводы касательно устройства мира и того, как эти практики могут дальше поддерживаться. ну и я вот назвала э, вот эту часть от абсолютного к, к банальному злу, и привела тут две книжечки Идею абсолютного зла Анна Аренд отстаивает или предлагает, разбирает в книге «Истоки тоталитаризма» 51-го года. Она на русский язык переведена, даже хотела тут показать, какая она толстая на немецком языке, но это не должно вас пугать. Это прекрасно читаемая книга, поскольку это такой политика, исторический анализ с философскими обобщениями. Вот, и книга, другая книга, в которой Ханна Аренд отстаивает концепцию банальности зла, это книга 1963 года, которая посвящена процессу над Айхманом, который, это один из преступников, один из тех, кто отдавал приказы и принимал активное участие в, в том, что делали национал-социалисты. В 1961 году проходил процесс над Айхманом, Ханна Аренд присутствовала на процессах и писала день и ночь книгу по результату этого процесса и писала в книге «Банальность и зла», которая тоже прекрасная читаемая книга. Да, Ханна Адин, между прочим, говорила о себе, что она не философ, да, что она политический теоретик. Ну, можно тоже по, по этому поводу. Отдельная тема, почему она так говорила, но, тем не менее, это такие книги, которые являются такой научной философской публицистикой, можно было сказать, но ну, в лучшем смысле этого слова. Ну и если говорить сначала об этой концепции Абсолютного зла, что она называла радикальным абсолютным злом, она считала, что это радикальное зло связано с возникновением лишних людей, совершенно ненужных людей. И эти лишние люди, они возникают в межвоенный период, в результате распада империи, Австро-Венгерской, Российской империи. И в результате того, что возникают новые государства, и эти государства возникают, с одной стороны, в новых условиях, с другой стороны, они, согласно хани Арендт, впитывают в себя все то худшее, что было накоплено за историю человечества. Ну, во-первых, Ханна Аренд говорит, что одним из условий да, образования лишних людей в этой ситуации, распадающейся империи является то, что Человечество полностью организованным становится, да, оно состоит из национальных государств. И если человек хочет из какого-то государства переместиться в другое, в другое место, то он вынужден перемещаться снова в государство, да, и требовать признания в государстве, что непросто. Потом Ханарин говорит, что вот эта вот новая ситуация распада империи после Первой мировой войны привела к новому типу миграции, что оказались вот никому не нужные люди, которые нигде не могли найти своего дома. Вот. И э, Ханна Аренд критикует э, концепцию прав человека, которая связана еще не с декларацией э, прав человека 1948 года, а вот с той, с той концепцией, которая существовала до того, и говорит о том, что проблема э, прав человека э, вот этого периода, э, который она рассматривает, Начало XX века проблема состоит в том, что в парадоксе прав человека, да, что права человека оказываются синонимом прав гражданина, то есть получается в тот момент, когда люди лишали своих гражданских прав, да, когда они как принадлежащие меньшинству в каком-то государстве э, лишали своих прав, некому было их защищать, а их как раз должны были защищать права человека, да? то есть вот в тот момент не было еще институции, не было еще представлений, не было еще механизмов для того, чтобы отстаивать права человека, когда человек оказывается, ну, в условиях дегуманизации, да, отказываемую в прав депривации в рамках своего государства, а таких групп было много. Период распада, распада империи после Первой мировой войны. Ну, в общем, это, это проблема так называемых возникающих меньшинств. Да? Это проблема вот тех, кто не вписывается, не вписывается в титульные нации. И э, вот эта проблема э, э, людей самая большая группа среди них оказались евреи, которые вот, оказались в, в результате людьми без гражданства и ненужные никаким государством, да и местом для их пребывания оказался концентрационный лагерь в конечном итоге, вот. И проблема Хананин еще объясняет, что э, вот эта ситуация, что граждане государства должны быть вот этой титульной нацией, да, и э, тот, кто не хочет ассимилироваться, тот и, и претендует, да, на свое своеобразие, может не найти места в новом национальном государстве. Вот эту проблему Ханна Арин связывала еще с концепцией самого гражданства в национальных государствах, что эта концепция была гомогенной, то есть нация может быть, да, э, евреи должны быть немцами в полной мере, да, они должны как-то отказаться от своего своеобразия в полной мере, к примеру, да, или они должны признать превосходство, либо они должны полностью ассимилироваться, либо признать, что у них не будут все права, да, как у представителей подчиненной нации, да, вот эта иерархия возникала в новых национальных государствах. И э, Ханна Алин говорит, что, в общем, это, вот эта ситуация так, так понимаемого гражданства при, приводила к тому, что людям отказывалось в самом праве иметь права. И вот эта вот идея... Э, Отказ в праве иметь права ⁇ одна из сегодня вот, цитируемых постоянных идей. Когда мы сегодня говорим о мигрантах, то мы тоже размышляем в терминах, насколько э, людям, э, которые бегут да, по разным причинам из своих стран, хотят найти гражд... обрести гражданство в других странах, насколько им тоже отказывается в праве иметь права, да, самые разные права. И статус людей без гражданства до сих пор проблемный, и нужны механизмы для того, чтобы защищать людей, которые оказались в этой ситуации. Ну и Ханна Арент полагает, что вот апогея, вот эта ситуация распада империи, людей без гражданства находятся в концентрационных лагерях, и именно там возникают эти совершенно лишние люди, потому что Ханна Аренд, вот это ее концепция, да, которая сегодня также разными авторами дальше используется, она полагает, что концентрационные лагеря, они ничему не служат, да, они не нужны для того, чтобы что-то производить, вот, чтобы люди там как-то выживали, люди должны там умирать, а вернее, существовать между жизнью и смертью. Вот, и, ну, вот все характеристики, которые Ханна Аренд приводит, что это люди без цены что одного человека легко можно заменить на другого, что они пребывают в таком странном состоянии между жизнью и смертью. И также она размышляла о том, что в концентрационных лагерях происходило уничтожение людей на таких трех ступенях. Сначала лишался человек правового статуса, затем разрушались люди как нравственные субъекты. Я всегда привожу в пример фильм «Выбор Софии», где героиню кополы, где героиню... Э, э, э, э, э, героиня должна выбрать, кто из детей ее будет убит, да? и вот эту ситуацию как раз Ханна Аренд называет, обозначает ситуацию, когда узники концлагерей принуждались к соучастию в преступлении, то есть они не между добром и злом делали выбор, а между злом и злом, и тем самым разрушались все отношения между людьми, то есть отношения между людьми становились как отношения между преступниками. Вот. И следующая ступень Ханна Арин полагала в концлагере через бесконечные мучения над человеческим телом, это разрушение э, человеческого достоинства, самоуважения. И э, э, затем уже в конце 20 века еще один философ Джордж А. Гамбин делает вывод, что вот люди превращались в такую голую жизнь в концентрационных лагерях, да, они были живыми трупами. Вот люди, которые неправовые субъекты, у которых разрушены всякие связи с другими людьми и которые потеряли свое достоинство. Кант когда-то -бы, сказ когда бы сказал, что это невозможно, нельзя потерять достоинство. Да? Но вот эта ситуация концлагерей показала, что можно создать такие условия, что структура самоуважения, чувство собственного достоинства будет разрушена. Ну и, соответственно, задача сегодня состоит в том, чтобы делать все возможное, чтобы не доводить до этого. Да? Вот. Ну и э, э, выводы, которые Ханна Арин делает, которые, как мне кажется, важны для сегодняшнего дня, что вот эта проблема, которая нашла свой апогей в концентрационных лагерях, была не экономическая проблема, да, там не, не проблема ресурсов, а проблема политической организации, и сегодня мы можем говорить в таких же терминах да, и с, с такой же перспективы, когда мы говорим о миграции что это, прежде всего, проблема политической организации. Другой важный вывод Ханнарин делает, что тоталитарные режимы могут разрушиться, но практики, которыми они поддерживались, могут сохраниться, да, они встроены в институты, да, они встроены в нормы, в образцы поведения, и это очень страшно, они снова обнаруживаются тогда, когда нужно, ну вот как у нас сейчас в ситуации пандемии, решения экономических проблем предпочесть э, э, проблемам выживания людей, да? И в такой вот ситуации, когда отдается предпочтение экономике, а не людям, включаются снова эти механизмы тоталитарные, авторитарные. Опять важный вывод э, э, Ханны э, Вывод важный, что права человека поддерживаются самими людьми в определенных практиках. И э, Ханна Аренд делает вывод, что это... Вот такие дружеские отношения между людьми, доверительные, но также дружеские отношения между странами. То есть это должна, должна быть мировая система, в которой национальные государства не будут друг с другом конкурировать иначе это подорвет и отношения внутри страны, государств. Ну и вот этот вот чужак, которого так все боятся, и которых боятся сегодня, как мы увидим в европейских странах, э, это, это тоже как бы не... полагает, что это неустранимая часть нашей жизни, и можно ее принять только в том случае, если мы определенным образом организуем нашу жизнь, да, где будем признавать друг друга, и страны будут друг друга признавать, то есть опять ее важный вывод. Вот. Ну и э, Самый последний вывод, который нас переводит, переводит к, еще, к еще одному философу, который размышлял о Холокосте в 20 веке Зигмунд Бауман, это то, что Холокост не был явлением каких-то традиционных обществ, это явление современных обществ, который соединил противоречия. Противоречия, которые были в Европе, противоречия между разными группами, экономические противоречия, культурные, и которые были соединены с современными технологиями, да, там, эвтаназия или эксперименты над людьми, которые проводились в концлагерях. То есть современные технологии, разные да, биотехнологии могут служить обострению этих конфликтов и определенные группы людей могут использовать их в своих интересах. Ну и, если говорить о наследии Ханна Алленд, не могла вот не, не дать такую маленькую рекомендацию, если вы вдруг не смотрели прекрасный фильм о Ханне Маргаретта Маргареты фон Тротто, который был снят в 2013 году, и где очень хорошо показано, как можно наблюдать, как Ханна Алленд присутствовала на процессах, на процессе над Эйхманом, как она писала книгу, как она спорила со своими коллегами, какой... какой пресса испытывала со стороны своих друзей, поскольку у нее был свой взгляд на ответственность евреев за то, что происходило ну, что, то, что случился Холокост, да, историческая, роль еврейства. И вот как раз второй фильм, совсем новый, 19 -го года, Паланского, офицер шпион, который посвящен делу Дрейфуса, которому, о котором тоже Ханна Аренд пишет свои книги И это такой важная история Дрейфуса, который был причастен Эмиль Золя. То есть это тоже очень интересная история, которая позволяет нам понять, да, уже исторический контекст антисемитизма в Европе, и очень интересно, что Поланский снял этот фильм сейчас, очевидно, в этом фильме посыл к нам сегодня и речь и о прошлом, и о настоящем. Ну и э, так как речь шла до этого о радикальном, абсолютном зле, нельзя сказать о банальном зле, да, и можно сказать, что банальное зло, вот о котором Ханна Арин пишет книгу, что эти идеи подхватывает Дигмунд Бауман в своей книге, э, вообще ее название, да, Модерность и Холокосты, польское и английское название, ну, не знаю, почему на русский язык так ее перевели. Вот и э, Бауман говорит, что есть определенные механизмы современные, которые поддерживают Холокост и делают его банальным, да, потому что, в общем, не надо быть демонами для того, чтобы творить такое зло, да, а вот есть механизмы, бюрократическая рациональность, анонимность требование подчиняться приказам беспрекословно, да, отключение критического мышления или отсутствие его навыков, иерархии, которые тебя заставляют подчиняться, отказ от морального характера действия, да. я это делаю, потому что так заведено, да, и не хочу думать про последствия. Жертва где-то там, тот, кто где-то там вот в конце цепочки, он отвечает, а я всего лишь участвую, я не несу ответственность, мои решения не, не приводят к смерти или там с тем, что происходит с людьми. Сейчас мы можем, думая о медицинской системе, системе здравоохранения в Беларуси, думать, кто, насколько ответственны. И мы в том числе, да, потому что все мы в этой цепочке находимся, и можем думать, насколько вот, мы взаимосвязаны в ней. Вот, можно не видеть говорить, тут нет причинно-следственных связей, да, то есть не, не может такого случиться, да, это вирус возник. Сейчас, сегодня нет загрязнения окружающей среды, не из-за того, что мы делаем, как общество сосуществует с природой, да, это какие-то другие причины, и вообще нету тут строгих причин, как угодно мог возникнуть, да, сегодня можно так об этом размышлять, вот. Ну и э, э, э, вот, э, вот эта концепция, да, получается, что Ханна арент разоблачает, с одной стороны, радикальное зло, да, то есть оказывается, что это радикальное зло возникает в определенных условиях эти условия не устранены и оно еще поддерживается определенными механизмами институциональными механизмами которые тоже сохраняются и с которыми нужно что-то делать о которых нужно рефлексировать да и которым тоже нужно альтернативы предлагать да не делать так чтобы они работали сами по себе работали теперь я хотела бы перейти ко второму сюжету который касается современности и хотела бы задать снова вопрос, как вы считаете, изменились ли практики, которые поддерживают дискриминацию, дегуманизацию, вот там Хан Аренд, Баумен называли ряд из них, можно ли сказать, что сегодня появились какие-то новые практики, какие-то новые группы дискриминируемые, и они дискриминируются по-другому? Что бы вы вот сказали о начале 21 века? Ну и опять я, наверное, напомню возможность. Можно либо писать в комментариях, либо можно в... поднимать руку, обозначать очередь. Можете прямо в камеру, если у вас включено, махать мне. Я буду реагировать и предоставлять вам микрофон включать. У -у -у. Пока никто не машет руками вроде как, наверное, пишут комментарии. Чуть-чуть можем Скорее всего, количество видов дискриминации возросло. Есть такое мнение. Uh -huh. Нов, новые виды. Больше разных видов дискриминации появилось. Uh -huh. okay. Полагаю. Да. С чем yeah. это интересно, может быть, связано? Может быть, есть идеи. Есть и Есть, напевно, вечно ображаемые группы к лгбтк плюс женщины працующие женщины сельской с индустрии олей и новые изъявляются mm -hmm. я наверное я полагаю что это мнение о том что есть типа классические угнетаемые да, которые всегда нужно было угнетать и мы продолжаем да, почему то mm -hmm. Mm -hmm. Вижу, дальше покивает, да? Вроде бы про это. Есть еще проблема мигрантов. Из одной страны сбежали от войны, а в другую попасть не могут из-за отсутствия необходимых документов. Так написано. Современные технологии как новые инструменты дискриминации обозначают. Еще упоминают рост анонимности с развитием технологий. Как одна из причин, да? Вопрос о причинах? Да, да, аноним... да, механизмов, которые поддерживают. Хорошо, анонимность. Uh -huh. То есть, наверное, в вопросе про мигрантов я полагаю, что механизм это чисто бюрократический подход, да, что типа, нет документов, нет оснований признавать вас человеком, uh -huh. наверное, но я не знаю. Да. Вот дарочки есть о -о, крутые личбы, учора подается, лева до центр на гэты конт вытягнул про стереотипность групп форозного кшталту и что с ними робить. Да, дарычки, я бачу о -о, слайды, были в интернете. Как раз, да, про то, что можно прям там вынищать некие группы людей. Потом, «После 9, 9 сентября часто дискриминируют мусульман, особенно мигрантов данной религии в США», пишут. Есть еще «по-другому вряд ли дискриминируются, механизмы одни и те же, просто больше разных уязвимых групп, и они, мне кажется, более раздробленные, мелкие» и дискриминация затрагивает самые разные уровни, от биологического пола до экономического и так далее. Uh -huh. Есть комментарии, интернет очень поддерживает дискриминацию, так как голос появился у всех, то есть теперь у большего количества людей есть возможность да, свою ненависть, наверное, выливать. Uh -huh. Потом, да, даже в связи с пандемией новая волна дискриминации, и это действительно очень большой вызов, который отмечается многими. Есть еще там а, люди из ВИЧ и СНИД, наркозалежные, ЛГБТК и инши. Uh -huh. И еще есть про новые группы, безусловно, появились. Даже нынешняя ситуация в мире показывает, насколько быстро могут попасть под дискриминацию группы людей, о которых раньше даже не задумывались. Uh -huh. Вот такие у нас есть мнения и комментарии. А еще есть, мне кажется, что любое незнание какой-то проблемы порождает дискриминацию в наше время. Uh -huh. вот. Окей, okay. uh -huh. очень интересно. Хорошо, давайте тогда посмотрим, я попыталась собрать некоторое общение. что такое сегодня дискриминация и догуманизация. Хотела в качестве такого примера привести, не знаю, читали ли вы или нет, это небольшое прекрасное эссе, я с удовольствием перечитала Умберто Эко, где он 14 признаков вечного фашизма выделяет, в 95 году он написал этот текст, к своему собственному опыту отсылает, в общем, такой очень интересный текст. И я не знаю, сколько у меня тут получилось, признаков не посчитала, но как-то немножко по-другому сгруппировала. Вот. И можем соотнести попробовать с тем, что вы говорили. Вот как Мбертеко видит. Вот первый, он традиционализм приводит. Да? Наверное, мы как-то вот не привели традиционализм, да? но, наверное, это то слово, то понятие, которое активно сейчас используется все-таки, да, и в традиционализме. С традиционализмом дискриминация связывается. Я когда со студентами обсуждаю традиционализм, всегда говорю, что, ну, на самом деле мы от традиции не в целом, да, не отказываемся. Вопрос, что к традициям нужно учиться критически относиться, да, и различать разные традиции, сравнивать друг с другом. Когда Умбертека говорит о традиционализме, речь идет о культе традиции, да, то есть традициям нужно поклоняться. Они связаны, он говорит, с синкретизмом, с оккультизмом, противостоят рациональности и вообще современности, вот этой модернити, о которой писал посттрадиционному обществу, о котором писал Бауман. Вот э, э, традиция — это что-то, что вот такое устойчивое, вечное, на что можно уповать, не обязательно рациональное, и вот оно поддерживает, в общем, оно питает стереотипы, да? можно на, на эти традиции ссылаться автоматические некритические действия похожи на то, что Бауман писал, да, можно подумать, насколько эти автоматизмы действительно современными технологиями в интернете поддерживаются. Да? В принципе, можно сказать, что вот это вот, то, как мы пишем быстро да, там, комментарии или как мы заводимся эмоционально, есть, кстати говоря, исследования на этот счет, тоже да, можно отнести к разряду автоматизмов. Да? То есть мы знаем, что нас могут обидеть, мы можем обидеться, но иногда сложно делать эту паузу, да, и сама логика функционирования и непрерывного присутствия в интернет-пространстве — присутствие всех может эти автоматизмы вполне поддерживать несогласие как предательство говорит умбертека это этот антиплюрализм, о котором я еще немножко отдельно остановлюсь на котором остановлюсь и вот связка до да, разных форм дискриминации то есть он там умбертека по отдельности называет но видно да что они присутствуют вместе да, расизм ксенофобия культ мужественности маскулинности и это и пренебрежение к женщинам, и пренебрежение к другим формам сексуаль, другим нормам да, сексуальной жизни. То есть, в общем, мы, мы можно сегодня еще отнести сюда и экологию, к примеру, если вы помните по поводу Грейт Тунберг в русскоязычном пространстве, не только в нем, да, вообще была право консервативная реакция на Грету с разных сторон, да, и то, что она девочка, не должна говорить, и то, что девочка, она женщина, она молодая, да, экология — это что-то несерьезное, нам нужно дальше продвигаться в индустриальном мире как-то и выживать, в общем, это все вот про связь этих разных видов дискриминации друг с другом, разных групп. Что тут еще важно? Милитаристский дух, очень интересно, в этой связи критикует сегодня дискурс, вот этот милитаристский дискурс в отношении пандемии, когда мы говорим про вирус как враг, и когда мы говорим, что нужно объявить войну этому вирусу, и критики на это отвечают, ну что вообще-то с бактериями, вирусами мы живем. И объявлять им войну можно легко в этой войне проиграть, если мы будем таким образом рассматривать да, еду, в которой мы живем. То есть этот, этот дискурс опасен во всех смыслах, да, культ героизма тоже с ним связан, социальные иерархии, элитаризм да, когда одни группы говорится, что одни группы выше, другие ниже, презрение к слабым эм, эм, да, как часть да, этого элитаризма. Ну и что еще у нас, вместо прав личности монолитное единство народа, хорошо нам в Беларуси, к сожалению, это знакомо, вот, Новоязп против критического мыш мышления и фрустрированные средние классы, то, что мы видим и сегодня, да, то, что мы видим, Уберто Эка это писал в девяносто пятом году, прошло сколько у нас? уже там 20 лет, да, и неолиберальная глобализация привела к стагнации среднего класса в демократических странах, и вот этот стагнирующий средний класс в Америке, одна пятая среднего класса, спустилась вниз, и вот мы видим этих людей, которые, к сожалению, да, не по своим собственному, не по своему собственному желанию, не могут получить должного образования, у которого недоста недостаточные недостаток да, такой, который требует, чтобы они работали на коротких контрактах. Изменились еще гендерные нормы в обществах, и часто какая-то группа да, из этих недовольных, это мужчины, которые вот не находят себе места в этом новом мире и становятся, идут на поводу правых популистов. Ну и э, что еще? Вот по поводу антиплюрализма, э, такой важный, э, видный теоретик э, популизма сегодня Ян Вернер Мюллер, книжечку которого я тоже очень рекомендую к прочтению, она небольшая тоже такая живо написанная книга, он говорит, что в сердце популизма, права популизма, морализованная форма антиплюрализма, то есть популисты аргументируют, да, почему плюрализм — это плохо, да, почему не нужно служить феминисток, кого там еще, людей не с тем цветом кожи. Ну, потому что должно быть одно мнение у народа, от лица которого популисты и говорят, да, а все остальные должны как-то согласиться и принять это. Вот, ну и э, Ян Вернер Берн, Мюллер обращает внимание на то, что на самом деле плюрализм — это не что-то такое простое, это не просто признание того, что мы тут все разные, а это создание такого политического пространства, где мы бы сосуществовали с другими людьми, как свободными и равными но принципиально иными по своим идентичностям и интересам, и это понятно, да, это непростая конструкция, да? мало того, что нужно это друговать признавать, нужно еще для этого создать условия, и это тоже один из вызовов, да? один из вызовов, который преследует весь 20 век, по меньшей мере, который нам, с которым мы сталкиваемся до сегодня. Ну вот, я хотела бы теперь немножко с другой стороны подойти к вечному фашизму, правому популизму, со стороны исследования, да, рассказать вам немножко о социологическом исследовании. Вот тут видно, да, это исследование по картинке видно, было посвящено ненависти в отношении группам людей. Это было раз, два, три, шесть групп, и на левой картинке видны эти группы, да, а на правой картинке видны корреляции между ними. Это исследование проводилось в 2010 году «Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit», так называется по-немецки это исследование, но есть его и англоязычный вариант, да, 200-страничный документ, с которым можно ознакомиться. Этот проект, который реализовал Институт междисциплинарных исследований конфликтов и насилия Университета Белефельда в Германии. Вот, и Андрей Цик сегодня такой достаточно известный в Германии социолог, который отстаивает этот подход, что мы должны анализировать враждебность, которая есть в, нашей, в нашем обществе, исходя из враждебности группам и в связке групп друг с другом. Ну и вот исследование проводилось сначала или параллельно проводилось в Германии, но в 2010 году проводилось применительно к восьми странам Европейского Союза. Вот тут страны перечислены. Вот. И э, было выделено шесть групп э, по отношению к чужакам на примере мигрантов. Э, расизм, антисемитизм, исламофобия, секс, сексизм, гомофобия. И э, э, идея состояла в том, что э, вот эта вот э, эта враждебность проявляется. В чем она проявляется? В том, что, что люди обесценивают группы других людей, да, людей и группы. И э, в ядре, чтобы делать это, осуществлять это обесценивание, это обосновывается тем, что группы неравноценны, да, и есть те группы, которые могут и должны наделяться более высокими статусами да, и большими преимуществами в обществе. Ну вот выводы, к которому вот, что стало да, результатом исследования, очень грустные. То есть оказалось, что в европейском пространстве враждебность по отношению к группам распространена, да? слишком много мигрантов, так считают, вот, считают, лю, лю, считают люди э, от 17 до 70 процентов. Примерно треть опрошенных верят в естественные иерархии между людьми, принадлежащих разным этносам. Мы сейчас видим конфликты в ситуации пандемии, есть такие споры между, обиды итальянцев на немцев, например, да, что Италия, немцы, э, Германия в, долж, в должной мере и в нужный момент, когда нужна была помощь, помощь не оказала, и... Есть такие высказывания на политическом уровне, что все это вот высокомерие немецкое, которое, которое всегда было и которое мы видим в Европе. Ну, мы видим, да, как в Европейском Союзе есть напряжение между разными странами, да? Я думаю, что оно связано в том числе с этой ситуацией. Исламофобия сильна, да. Примерно половину людей полагают, что ислам нетолерантная религия. Ой, насчет сексизма просто грусть. 80% европейцев, да, 80% полагают, что традиционные гендерные роли – это хорошо, и женщины не в должной мере сегодня э, придерживаются этих своих ролей. Вот. И точно так же, что касается гом гомосексуалов, то тоже от 17 до 18 процентов европейцев отказывают в правам и в достойной жизни гомосексуала. Ну и еще исследования, которые, выводы, которые делают исследователи, что все эти высказывания связаны друг с другом. Те, кто обесценивает одну группу, с очень большой вероятностью будут обесценивать и другие группы. Вот. Что лежит в ядре, да, вот этого обесценивания? Три вещи, да, эти исследователи пришли к выводу. Это предрассудки в отношении к другим людям. А нет, в ядре лежит, да, вот это стержень обесценивания. Это отрицание разнообразия, это авторитарные установки и это одобрение социального доминирования или оправдание социальных иерархий, да? То есть вот, вот это вот... Такого рода идей, да, такого рода представления опираются на, на три эти составляющие, ведут к тому, что возникает враждебность в отношении группам. И в чем она проявляется, да, чем она поддерживается, эта враждебность, тем, что э, поддерживаются предрассудки, э, и они ведут к обоснованию неравноценности людей и к социальным нормам, э, производству этих социальных норм. И оборотная сторона, оборотной стороной этого оказывается, что разрушается самоуважение других людей и самостигматизация, ведет к самостигматизации. Ну, вот, в общем-то, да, наверное, то, то, о чем вы говорили, да, о том, что появились новые группы, которые подвергаются дискриминации сегодня, и все новые группы появляются, да, то, что эти группы связаны друг с другом. Вот как-то про технологии, да, я не очень затрагивала, но в принципе тоже такая интересная тема, насколько технологии поддерживают, поддерживают дискриминацию. И что еще интересного говорили? Ну да, про миграцию говорили, но очевидно, что это тоже такая важная, важная составляющая. Окей. Ну, у меня следующий сюжет, касающийся того... Как, из, какие есть идеи у вас, да, ощущения, какие есть практики, да, какие есть институты, какие есть представления, которые могут противостоять этим разным дискриминирующим практикам и механизмам враждебности в отношении групп или практик, которые поддерживают анонимность и позволяют дистанции выстраивать. Есть ли у нас какой-то позитивный опыт, как вам кажется? что нужно критиковать и что нужно поддерживать. Я сейчас опять напомню этот формат, либо можете поднимать руку и голосом что-нибудь сказать, и в том числе в камеру, либо продолжать оставлять свои комментарии. Я себя странно чувствую в этой роли, но это нужно делать кому-то. Вот, я вижу первый комментарий, который появился буквально мгновенно, как был задан вопрос. Это правый человека. Да, есть комментарий. Правого человека. Отлично. А, если еще какие-то? Плюс один. А, да, у нас. <кười> <кười> и тут появилось мнение, которые мало что решают. Вот. О правах человека, я так полагаю. Либо плюс один мало что решает, либо да, мало что решает. Либо люди, которые ведут себя вот так вот и призывают себя комментировать и входить волосы, мало что решают. <связать> есть меркование про каштовности межкультурного уразумения, угу. есть права человека в общем понимании, угу. а, мало что решают, это, наверное, комментарии. <связать> а, потом образование и просвещение, угу. есть мнение. Есть еще, а, это, наверное, продолжение про каштонности межкультурного уразумения и так само мирного урагалевания спрятчек, арбитража. Uh -huh. Есть э, напор из э, журналистики, образования и все, что связано с формированием мнения. Uh -huh. Есть э, мнение, надо поддерживать НГО, которое занимается правами человека, чтобы они могли больше решать и влиять. Э, Правооборочные организации, тут uh -huh. пригадали раптом. Э, журналистика, Наста Плюс. Наста Плюс — это, по-моему, очень классный... Э, Решатель проблем. А, Наста. Здорово. Наста да, у нас такой формат Наста Плюс. Да, да, да, да красота. И, угу. uh, Говорят, что искусство мощно влияет. А я okay. с да, с этим очень-очень соглашусь. Есть мнение о том, что вебинары с Ольгой Шпарагой помогают этим. Есть комментарии гражданского общества, еще вспомнили, как актора. И я до сих пор не вижу рук, и никто не машет мне в камеру, поэтому ждем еще немножко, немножко комментариев, наверное. Uh -huh. А вот практики какие-то, коммуникативные практики. Uh -huh. Вот, например, наверное, эта реакция к этому. Пришла это просвещение родителей, как правильно направлять детей мыслить и относиться к людям. Uh -huh. Есть такое. Политические деятели и лидеры мнений тут вспомнились, которые могут быть действительно проводниками перемен в сторону более инклюзивного, либо наоборот, иерархического общества. Uh -huh. Есть «Новучение школьных оштонностях ровности» вариант uh -huh. Вот, Наста написала про ненасильственную коммуникацию, NVC, non Communication, да, как возможно, инструмент практики, да, которые могут работать и помогать. Потому что, например, для меня NVC — это как философия, а не просто как инструмент, и там действительно uh -huh. вообще переосмысление взаимодействия себя, ценности себя, потребностей и других, поэтому uh -huh. я с этим тоже соглашусь. Uh, понятие языка вражды, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Uh, наверное, нужен комплексный подход, есть предложение, мнение, и, ну что, наверное, вот такой вот у нас наборчик сейчас есть okay. из вариантов, uh -huh. да. Хорошо, ну окей, okay. тогда посмотрим, что там я придумывала. Вот пришел, вот, вот, пришел вопрос. Комментарий к понятию к комплексному подходу. А, наверное, к общему, да. Как это вообще реализуется на практике? Все, что мы прозвучивали сейчас, наверное. Как это вообще реализуется на практике, чтобы мы обсудили или как? Э, ну, вот вопрос. Ну, наверное, нужен комплексный подход, но как это реализуется на практике? А, окей. Что такое комплексный подход? Хорошо, ну можем, да, обсудить. Хорошо, ну вот такая небольшая третья часть, и э, мне кажется, что действительно нужны нам такие разные механизмы, и эти механизмы уже есть, да, и э, это механизмы, которые охватывают и структурный уровень, и которые охватывают практики, конечно, то есть нам нужно менять все. Ну и вот мне очень нравится Айс Марион Янг, которая как раз в своей книжке, в этой книжке и в других, но с этой книжки началось, да, эта книжка ее 90 -го года, «Справедливость и политика различия», она как раз делает акцент на структурном угнетении социальных иерархиях, да, вот в духе того, о чем я уже говорила, да, вот. И она, э, так как она вот, э, принадлежит к теоретикам, которые занимаются концепцией справедливости, она вот спорит с таким мейнстримом в теории справедливости, где э, акцент делается на политике распределения, перераспределения ресурсов, которые есть в обществе, восходит к базовых благ, восходит к Джон да, эта концепция, и Ян говорит, что прежде чем распределять благо, нам нужно думать о том, чтобы в обществе, не было этих социальных иерархий, представления о том, что одна группа может обладать привилегиями, и преимуществами по сравнению с другими группами, то есть с этим надо как-то справиться. вот. И она считает, что это нужно делать на уровне социальной организации, да, на уровне правил институтов принятия решения, на уровне социальных практик, то есть везде отслеживать, да, везде отслеживать эти иерархии, эти доминирования на разных уровнях. На уровне социальных норм, на уровне языка, символов, нарративов э, и, и смотреть, насколько да, в них выстраивается, сколько, насколько в них оправдывается социальное угнетение, насколько в них доминирование через разные формы высказываний в символах продвигается и защищается. Во всех сферах это делать, да, и тут тоже мы об этом говорили, государство, семья на рабочем месте в сфере труда считают очень важным, янт, нужно это делать. Вот, и на уровне гражданского общества. Вот, и она еще выделяет такие э, ключевые формы угнетения, это эксплуатация в сфере труда, сексуальных и расовых отношений, маргинализация, обессиливание, культурный империализм и насилие. То есть вот она считает, что через вот эти формы и, и нужно критиковать да, вот эти проявления. Таким образом да, угнетение проявляется и на уровне организации, да, и на уровне социальных практик, и на уровне культурных норм И все это нам нужно разоблачать. Вот. И э, она полагает, что вот социальное доминирование можно определить как структурное систематическое явление, да, это правила, по которым мы живем, часто не осознаем их, и благодаря, благодаря этому, этому явлению мы люди исключаются из определения своих действий или условий своих действий, то есть они действуют, потому что другим предписывают, да, и получается, других уже помещают в иерархии. То есть можно, наверное, вы сталкивались, да? и если о женщинах говорить, то часто женщины говорят, ну окей, да, мужчины может быть умнее или образованней, да? ну или как бы исторически так сложилось. То есть, в общем, есть разные механизмы и способы поддержания этих иерархий. И еще у нас чуть выше раньше был, когда задавался вопрос о видах дискриминации, которые существуют или существовали, то, мне кажется, вот сейчас вот это подходит упоминание про интерсекциональную дискриминацию, которая... Да, да я как-то вот интерсекциональность не затронула, но, в общем, это все теоретики, о которых я говорю, конечно, исходят из того, что угнетение по одному признаку накладывается на угнетение по другому признаку, и все это, конечно, да, там, по, по гендерному признаку или по признак инвалидности, и группа еще более становится в более уязвимом положении, оказывается, от этого. Вот. Ну и отдельно Ян говорит о культурном империализме, культурном доминировании, которое поддерживает да, вот это вот неравенство, оправдывает преобладание одной группы на другой, вот, и говорит, что это, вот, можно представить этот культурный империализм, культурное доминирование в качестве логики такой, да? То есть сначала есть какая-то доминирующая группа, она свои ценности как универсальные, нормативные продвигает. То есть это не ценность группы какой-то, да? а это ценности касаются всех. Да? Все, все должны быть такими. Мне тут вспомнилась Симона де Бавуар, да? которая когда-то размышляла, что женщина, мужчина абсолютно, женщина — это другое. То есть мужчина себя определяет и как человек, и как мужчина, а женщина определяет себя, не определяет как человек, да? она в отношении мужчины себя определяет. Вот, и это вот похоже, о чем пишет Янг. Другие группы, если есть доминирующая группа, то другие группы, с одной стороны, не признаются и делаются невидимыми, с другой стороны, стереотипизируются. Вот, если помните, с Шумевичем была история, когда он говорил о ЛГБТК-людях, их нет. И они не пройдут, да, то есть это вот как раз пример того, что их нет, но если вдруг они есть, то вот они такие, и мы не можем этого допустить, да, то есть это такая двойная форма вытеснения, да? то есть не, не позволение другим группам, другим ценностям, другим формам связи в обществе присутствовать, да? Дво двойное их вытеснение из как бы универсального мира. У нас мир универсальный, поэтому э, ничего другого да, и не может быть, и не должно быть. Да? И, если оно... Его не просто нет, а если оно есть, то оно такое плохое, да, что нужно снова его сделать невидимым и искоренить. Вот. И уязвимая группа не может отделаться от приписываемой идентичности. Возникает такая проблема, все время в интеракции эта идентичность ей возвращается. Происходит, Янка говорит, это происходит на, на речевом и на телесном уровне, на уровне жестов, на уровне того, как мы выглядим, на уровне того, как там коммуникация строится между, в школе между учителями и детьми, выстраивается, да, тем самым эта доминирующая культура проводится, да, не только, на уровне, не только на уровне того, что мы говорим, но как мы выглядим, на уровне нашей телесности. Вот. И э, философски, размышляет Янка, это такое, можно сказать, общее место у современных философов, что э, до сих пор в наших культурах и обществах, в самых демократических действует культура тождества, что каждый из нас должен быть таким монолитным субъектом, в нас самих различия — это плохо, да, поэтому мы к этому тождеству должны прийти и в обществе, и в культуре. Вот. И с этим нужно... И, и гомогенная нация тоже, как такой пример. Да? И с, этой, с этим тождеством борются уже, начиная, философски говоря, с метров подозрения, Сварца, Ницше и Фрейда то есть очень давно э, философы, но она все время возвращается и все время, все время какие-то новые угрозы нам при, приносят, да? какие-то новые формы дискриминируемых людей, групп появляются, новые механизмы, потому что мы все время возвращаемся к этому, надо совпадать с собой, да? Различия это угроза. Вот. Ну и э, ответы Янг на это, она считает, что нам не нужно гомогенизации, нам не нужно э, к тому, чтобы сейчас все совпали друг с другом, нужна групповая солидаризация, а не то, что сейчас Группы вот, будут все одинаковые, да, все примут одинаковую идентичность, или все будут в мире сосуществовать. Ну, где-то наши различия мы сохраняем и не согласны друг с другом, где-то находим общий язык и солидаризируемся в решении вопросов, которые касаются унижения, догуманизации, это неприемлемо, поэтому вопросу мы солидаризируемся. Ну и полагает, что сами различия должны пониматься в сравнении людей друг с другом, да, и различия могут и не играть важную роль. В каких-то аспектах важно, что мы мужчина и женщина, а в каких-то нет, да, и нельзя субстанционализировать различия и различия, и тем самым, да, будет это вести к такому плюрализации плюрализации мира. Но что важно для Янг, это то, что мы должны... Все это обнаруживать на уровне институтов, на уровне структур, да, на уровне норм поведения. Понятно, что каждый, каждый из нас это поддерживает в своем поведении, но, в общем-то, нам сложно этого не делать, когда это так заведено в обществе, когда такие правила. И Ян говорит, что нам нужно обнаруживать эти правила. Да, нам нужно понять, как, я не знаю, в системе здравоохранения, за счет, за счет каких правил вот она выстроена таким образом, что... У нас там сейчас нет данных, сколько людей болеют, да, у нас вот такое неуважительное отношение, люди находятся в больнице, мы не можем получить информацию о них, ну, в общем, много всяких проблем, с которых мы, мы столкнулись, и получается в каждом институте своя расстановка сил, да, которая приводит к тому, что люди и кому-то позволено много, а кому-то нет, кто-то оказывается в подчиненном положении, вот. Каким выводом приходят исследователи вот этого социологического исследования? Да? Они приходят к выводу, что на самом деле ответом на эту, эту враждебность являются дружеские связи и доверие. И приходят к выводу, что вот политические убеждения, религиозность, все это не играет такой же важной роли. Вот, а важно то, чтобы люди, люди вообще, вообще там, европейцы, да, и граждане разных европейских стран, следующее, и европейцы, условно говоря, да, э, стремятся к тому, чтобы устанавливать дружеские отношения. Да, это ценно, но это тяжело, это практически сегодня невозможно. И почему? Потому что есть ощущение социальной аномии, то есть непонятно, по каким мы правилам живем, да, есть растерянность. Она очень большая, посмотрите, вот в Польше около 90%, да, и то, что в Польше сегодня происходит, и политический выбор поляков, я думаю, с этим связан. И Иван Крастев в своей книжке «После Европы», недавние тоже книжке, как раз все это описывает, то, что происходило, и изменения, да, то, чего ожидали европейцев в Центральной Восточной Европы от интеграции в Европейский Союз, и как это происходило, что они получили, что они ощущают себя все еще на вторых ролях, да, и то, что уровень жизни у них ниже, то, что молодежь иммигрировала в страны Западной Европы, да? тоже есть такая обида, что лучшие уехали из наших стран. Вот это все, вот проявление этой социальной аномии это приводит растерянности, и это ведет к враждебности. Ну, когда когда удается все-таки да, сквозь эту аномию выстраивать дружеские отношения, да, доверительные отношения, то удается и с этой враждебностью справиться. Ну, и интересно, что Противоположность противоположности этому сильная национальная и религиозная идентичность, они мешают к тому, чтобы мы исправляли собственной враждебностью. И э, интересно, что европейская идентичность, вот э, был там вопрос о европейской идентичности, и те, кто привержены европейской идентичности, в меньшей степени проявляют враждебность. В то время как те, кто замкнуты, гордятся э, своей национальной идентичностью, более враждебны по отношению к разным группам людей. Вот. Ну и что мы тут? Дружеские отношения, доверительные отношения между людьми, участие в деятельности НГО, кстати говоря, называлось это, э -э европейская идентичность. И очень интересно, сама борьба с дискриминацией является такой важной задачей, потому что 45% европейцев полагают, что... Недостаточно недостаточно больше дискриминации, честно говоря, меня удивила эта цифра, да, вроде бы, ну вот мы в наших кругах говорим о борьбе с дискриминацией, да, вроде бы есть институции, есть этот дискурс, есть разные нарративы и ценности, но этого действительно все еще мало, и недостаток этого поддерживает в том числе враждебность. Ну и последний сюжет, который я хотела бы рассказать, да, связан с Мартой Нузбаум, с ее идеями, которые она развивает в своей книге «Не ради прибыли», которую я очень рекомендую к чтению. И в этой книге она анализирует, она пытается тоже вот какие-то высказать рекомендации, как нам бороться с этими социальными иерархиями, с враждебностью, и говорит, что нам нужно для этого обратиться к детскому развитию. И она опирается, вот, анализируя, анализируя да, детское развитие, и что приводит к возникновению враждебности иерархии, к разным социальным психологам и социологам, делает такой обзор исследований, антропологам в том числе. И, в общем, у нее, каким выводом она приходит? Она считает, что вот, новорожденные дети, они, с одной стороны, Чувствуют защищенность, да, чувствуют такую целостность. С другой стороны, они чувствуют свою э, уязвимость, потому что они зависят от тех, кто за ними ухаживает. Один аспект, да, такая противоположность: есть защищенность, и есть уязвимость, да, потому что они сами не справятся без тех, кто за ними ухаживает. С другой стороны, для человеческих существ маленьких очень характерно то, что их беспомощность сосуществует с их познавательными способностями, которых нет у других живых существ в таком маленьком возрасте. Ну и вот она в качестве примера приводит то, что младенец отличает по запаху молоко своей матери от молока другой матери. Вот. И вот это вот напряжение между, между защищенностью и уязвимостью, познавательными способностями и беспомощностью, познавательные способности есть, но при этом ты ничего не можешь сделать, потому что ты пока такой маленький, да, без помощи других не справишься. Это приводит к тревоге, это приводит к необходимости контролировать тех, кто за тобой ухаживает. И если этому, если с этим что-то не делать, да, если этому опыту контроля не противопоставить другие практики, да, если их поддерживать, это стремление к контролю маленьких детей, то это, Нусбаум э, э, э, делает вывод и приводит затем к возникновению иерархии, то есть э, подрастающие дети полагают, что есть те, кого они могут контролировать, да, кто может им подчиняться, кто может выполнять их желания, вот, и Нусбаум э, э, делает вывод, что тем, нам нужно научиться да, со своим опытом уязвимости обходиться таким образом, чтобы не подчинять себе других людей, не выстраивать иерархии, не заставлять их обслуживать собственную уязвимость, и кроме того, что мы можем вот этот контроль над другими устанавливать, оборотная сторона или, или такое выражение у этой язвимости является то, что с возрастом мы ее проецируем на других людей. Мы не можем с ней справиться. Да? Уязвимые — это не мы, уязвимые — это слабые, не уязвимые, а, ну, уязвимость. Да? Уязвимые не мы, уязвимые — это другие. И э, э, Марта э, Нусбаум еще, еще об одном опыте детском говорит, об опыте отвращения, когда ребенок сталкивается с смертью, с, с болезнью, да, с отходами с жизнедеятельности собственной, и у него возникает, или у нее возникает чувство отвращения, и если с этим чувством не справиться, оно тоже начинает проецироваться на других. И именно поэтому возникает представление затем о других группах, что они грязные, да, что они слабые, то есть не мы и а они. И получается, что вот очень, очень важно, когда происходит развитие детей, Научиться справляться им с, нарцисси, с нарциссизмом, со стыдом, с контролем, собственной уязвимостью, с отвращением и превратить это в другие практики, да? в признание своей уязвимости, принятие заботы со стороны другого. И второе, на что обращаю внимание, со ссылкой на антропологов, и в частности на Деваля, такого известного антрополога Марта Усбаума: что антропологи приходят к выводу, что у маленьких детей развивается благодарность в отношении уже, у очень маленьких, в отношении тех, кто о них заботится, и э, это тоже нужно поддерживать, да, чтобы вот этому контролю противопоставить благодарность, и чтобы сама забота не воспринималась как что-то, что о нашей, э, в негативном смысле о нашей уязвимости говорит, да, что сама Забота нуждается в переосмыслении. Каждый, каждая из нас нуждается в заботе. Забота это не сигнализирует о том, что мы не самостоятельные и слабые, а это нормально быть не самостоятельными, не только самостоятельными, но и не самостоятельными, не только сильными, но и слабыми и делиться друг с другом заботой. Вот. И э, э, Марта Нусбаум полагает, что все это, да, на, на все это нужно обращать внимание, когда мы говорим о детском развитии. И э, она также полагает, что все это связано с практиками, то, о чем вы тоже говорили, да, с практиками образовательными. Она полагает, что э, вот это принятие уязвимости невозможно без способности, без развития способности критического мишли, мышления, без способности отвлечься от частных интересов и посмотреть на мир с перспективы граждан мира, без способности сочувствовать другим людей, людям. Все это может быть частью образования, да, и в школе, и в университетах, искусство, Марта Нузбаум считает, играет важную роль, про это, да, тоже кто-то говорил, и полагает, что для искусства очень важно, театральные практики помогают нам занять точку зрения другого, да? то есть в театральной практике мы действительно проигрываем, эту роль других людей, как и в других формах современного, современного искусства. Искусство в целом, и это тоже то, что нам, нам позволяет сопереживать и сочувствовать. Без сопереживания и сочувствия э, вот, научиться собственной уязвимостью и, и, и признавать других невозможно, согласно Мартинус Узбаум. Вот. Ну, что тут еще? Э, такие, э, не знаю, оптимистично-пессимистичные, да, идеи Мартинус Баум, что в любом обществе будут люди, которые поддерживают э, взаимоуважительные э, отношения и отношения взаимопомощи, и те, которые будут стремиться к доминированию, и необходимо нам помогать всем, да, ну, необходимо как-то думать, как расширять круг тех, кто будет стремиться к вза взаимоуважению и взаимопомощи. Вот. И я тут еще тоже красивую цитату привела, что из Мартынузбаум мы совсем не избавим да, всех людей от попыток манипулирования, практик манипулирования но можем создать общественную культуру, которая станет мощной окружающей средой, где не будет возможности для стигматизации других людей, доминирования над ними. И конечно, да, что стоило бы добавить, права человека играют важную роль, да, как инструмент, и права человека и в юридическом смысле, и в моральном смысле, и дискуссия о них, и дискурс прав человека, и э, отстаивание прав прав людей, да, и разных групп и прав человека в целом, конечно, это важнейшая часть этой культуры, вот. Ну и э, еще у Марты Нусбаума, в этой книге есть интересная ссылка на эксперименты, которые проводили, о которых вы знаете, да, Милграмом и Зимбарда, когда люди помещались в условия, где они превращались в надсмотрщиков, да, в тех, кто должен был наказание по отношению к другим людям проявлять, да, должны были осуществлять наказание, либо играть роль жертв, и оказалось, что люди, помещенные в определенный контекст, где и их убеждают, да, за вас решают эксперты, вы должны вот, выполнять эту роль, да, быть палачами либо жертвами, люди в это включаются, да, эти эксперименты показали, и с одной стороны это, ну, пессимистично, а с другой стороны Марта Нутбаум делает вывод, что, ну, вообще-то критическое мышление для этого нужно, чтобы вот слепо там экспертам не доверять культура большинства не должна быть гомогенной. Вот эти эксперименты также показали, когда в группе оказывался один человек, который говорил, я не буду Сразу же кто-то поддерживал его точку зрения, да? Нужна смелость для того, чтобы отстаивать свою позицию. То есть вот анализируете эксперименты. Мартин Узбахман еще делает вывод в духе того, что уже приводило, как Зигмунд Бауман размышляет, что у нас целый ряд есть механизмов, да, анонимизации, вытеснения моральной ответственности, перемещение жертв куда-то, мы их не видим куда, да? То есть вот это все мы вот этого всего в обществе мы тоже должны избегать, да? мы, мы тоже должны предлагать альтернативы этим практикам, и это тоже будет минимализировать тогда вот эти дискриминирующие, иерархизирующие выстраивание отношений, да, согласно иерархиям и доминированием. Вот, ну, вот, наверное, это то, что я хотела рассказать. И моя идея была в том, чтобы поговорить о том, насколько вот это применимо, может быть, к нашему собственному контексту, да, может быть, чего-то еще важного мы не затронули, о чем-то важном не поговорили, и мне интересно вместе с вами обсудить, насколько это вот в Беларуси что в большей мере работает, что в меньшей мере работает, да, есть ли какие-то уже позитивные практики, которые нам позволяют дискриминации, дегуманизации противостоять. Что вы думаете на этот счет? И опять я напомню опцию, да, что можете либо сигнализировать в камеру, либо писать в комментарии в чатике, и таким образом мы сможем узнать, что вы, о чем вы хотели сказать. Вот, я, может быть, пока у других будет возможность подумать об этом, вспомнить или что-то озвучить, я, может, хотел отослаться к одному из слайдов, который был показан, про то, что лежит в основе враждебности, да. Вот. и у меня, например, такой вопрос, предложение подумать, может быть, да, или какой есть, как, как вы думаете, про что поддерживает враждебность в Беларуси. Uh -huh. И вот там указаны такие две позиции, два, два элемента, один — это про социальную аномию, да, вот, и второй — это национальная религиозная идентичность. И вот, например, в Беларуси, как мне кажется, да, скорее, Стоит mm -hmm. говорить про странную, чем сильную или слабую национальную или религиозную э, идентичность. Mm -hmm. да? То есть она очень, очень разная, да? в mm -hmm. зависимости от региона или чего-нибудь еще. Но если говорить про ощущение социальной аномии, да? а как в Беларуси, например, да, это можно пощупать, заметить или как это описывается? То есть как это проявляется, вот эта вот социальная аномия вот в нашем обществе, из вашего опыта, из ваших наблюдений может быть? Mm -hmm. Это сейчас вопрос к участникам, да, и участницам, наверное. Я скорее вот сначала к вам, да, а, хотел хорошо. этот вопрос адресовать. Если у кого-то есть мнение, идеи, то здорово, делитесь, пожалуйста. Угу. Я сейчас только закрою шторочками окошко, то меня совсем не видно. Ну, это, это здорово выглядит, очень интересно. Но, наверное, да, повлияет на качество записи для других людей, которые потом захотят увидеть запись. Да. Ну, не знаю, у меня есть ощущение, что у нас тоже есть а -а -а -а аномия, потому что есть такие разные ценностные миры, есть, я это асинхронной современностью называю, да. это связано, ну вот если посмотреть, там, распад Советского Союза, возникновение Беларуси. <связь> да, я был бы очень благодарен, если бы могли немножко вот объяснить вот аномии и вот, вот это понятие асинхронной современности, да, потому что, по-моему, она очень э, емкое, и она такое прям вот его вот ре... вот это то, что чувствуется, то, что щупается, да. И вот, <связь> ну я, благодаря тому, что, например, я читал и слушал да несколько раз от вас. И <связь> вот если вы можете это сейчас чуть для других да рассказать. <связь> Ну, а аномия — это, номас это у нас нормы и правила, да, и аномия — это когда есть такая растерянность в соответствии с какими ценностями жить в обществе, да, каких вообще э, там рассказов, да, о ценностях придерживаться, какими правилами пользоваться, хорошо ли, да, э, вот, быть феминисткой или феминистом, или, там, я не знаю, поддерживать политику государства в Беларуси. Быть демократически настроен. Демократически в каком смысле? да, То есть демократия сегодня тоже в разных странах разная. То есть есть вот эта вот такая растерянность, она есть не только в Беларуси сегодня. И я это еще с этой ансинхронной современностью связываю. Например, европейской идеи всегда это демонстрирую, что он, если посмотреть, вроде бы там с одной, кажется, да, что стремление в Европу это, — это как бы одна идея для всех, да, но Европа может выглядеть очень по-разному для разных групп. Для кого-то это Европа XIX века, да, это патриархальная Европа, Европа, в которой главный институт моральный, это церковь, в которой там смертная казнь, ну, в общем, это такой отчасти право-консервативный дискурс. Европа XXI века, в которой есть разнообразие, есть признание разных людей и групп, да, Хотя сегодня, когда мы говорим Европа 21 века, мы тоже видим в ней присутствие. Есть и правые консерваторы, которые движутся в прошлое, да, есть те, кто движутся куда-то вперед и говорит о том, что, например, уже про гендерные идентичности говорить некорректно, мы должны говорить о квире, это еще как бы движение вперед, да, и, и получается, что вот мы принадлежим, как бы разным группам, которые, которые имеют эти разные представления, вот если даже одну Европу взять, да, если мы возьмем представление о Беларуси, тоже можно, э, Беларусь это что, да, советская Беларусь, европейская Беларусь, европейская какая, 19 века, 20 века, 21 века, вот, и, э, в общем-то, это не только для нас характерно, но мне кажется, что в Беларуси вот эта ситуация того, что есть эти разные ценности, ценностные миры, разные и ориентиры Усиливается тем, что не хватает публичных дискуссий, в университетах это не обсуждается, да, что такое этот общий мир, эти общие ценности, которые мы объединяем. Не знаю, если экономическую сферу, к примеру, взять, тоже есть две крайности, это государственный патернализм и другая крайность либертарианства. Сейчас каждый сам за себя отвечает, рынок всех объединит. И, в общем, наверное, нам нужно где-то быть посередине, но этих вариантов сегодня тоже споры. Сегодня такое неокенсианство, важное направление в, в обсуждении экономических сценариев, что все-таки социальное государство нам нужно, и сейчас в ситуации пандемии мы видим, насколько оно нужно, да, и важно, а его эрозия происходила последние 25 лет, на каких основаниях в этом глобальном мире оно будет строиться, да, базовый доход сегодня активно обсуждается. То есть тут столько вот этих разных концепций, и получается, что, ну вот, тяжесть нашей ситуации, что у нас недостаточно дискуссий, недостаточно, и у нас и много контекстов, да, то есть пусть советский нужно учитывать. Многие институты сохранились, да, значит, практики сохранились, какие-то ценности сохранились, мы их воспроизводим, нельзя это не как-то игнорировать. Ну, мы к себя, как европейцы, какая-то часть из нас тоже идентифицирует, окей, надо соотносить с советским, ну и так далее, глобальный контекст, как на нас влияет. В общем, вот это вот есть эта аномия, которая на уровне представления существует, и, конечно, которая материально поддерживается, да, то есть почему одни люди больше зарабатывают, другие меньше зарабатывают, почему вот эти профессии престижны, а эти нет. Да, почему вот, я не знаю, в сфере IT это такая более престижная профессия, если мы исходим из заработка, сравнивая заработок с профессией врача, да, это тоже часть этой аномии Когда как бы, вот есть растерянность, что мы все это не определили, все это как-то в обществе существует, да, но кто это установил, кто это определяет, да, как нам включиться в определение этого процесса, непонятно и вот эта растерянность, и понятно, что в Центральной Восточной Европе она больше, да, там тоже происходили, мало того, что вышли из Советского Блока эти страны, на это наложилась глобализация, стали интегрироваться в условный западный мир, и вот, вот множество этих контекстов усложняет дезориентацию. Между генерациями еще, да, эта дезориентация. То есть, если мы возьмем какую-нибудь Германию, да, то Понятно, что есть большая преемственность, хотя бы, да, если мы возьмем там послевоенный период восстановления Германии, ясно, с Германией тоже сложно, да, исходя из преступлений национал-социализма, но все-таки вот такой какой-то последовательность послевоенной сегодняшним днем, там, 50-летней истории более понятно, чем в странах Центральной Восточной Европы и в Беларуси. Спасибо большое. Может, у кого-то появились из участников-участниц вопросы, либо примеры, которые вспоминаются из белорусского контекста, которые либо связаны с теми практиками, которые есть, дискриминация, угнетение, либо ответами на эти практики. Угу. Или еще и... про что-то другое, да. Да, ручки или комментарии очень будут здорово. Да, есть ручка, и сейчас я дам вам голос. Итак, пожалуйста. Спасибо. Ой, извини. Давай еще раз. Слышно? Да. Да? Здорово. Спасибо за включенный микрофон. Мне первое, что пришло в голову, это стремление найти национальных идеи, потому что после распада с Советского Союза, нет вот этой почвы под ногами, непонятно, кто мы, где мы и в каком контексте. И на этом фоне, даже в поиске а, этой национальной идеи одни тянутся к Европе и говорят, что мы европейцы, другие говорят, что нам нужно искать что-то свое. Третьи говорят, нет, у нас вот за плечами, и давайте мы вот это вот все как-то вернем. И я в какой-то момент, поскольку я закончила филфак белорусский, я оказалась с такой кашей mm -hmm. в голове. И в ситуации, когда белорусская язычная национально ориентированное в поле, оно просто... Парадоксальным образом выталкивает, э, ну, какую-то все, что не связано, допустим, с БКЛ. И я понимаю, что меня просто тошнит от этого всего, от э, э, полоста исторического. С, скажем так, какая-то э, группа просто не, не принимает э, ну, такой сложную геополитическую си ситуацию, когда, да, э, допустим, мы оказываемся э, двуязычными, и вот я сейчас говорю на русском языке, и это, в принципе, большая часть моей жизни, но когда я оказываюсь, в, опять же, в национальном ориентированной среде, меня записывают чуть ли не в предателе абсолютно та же ситуация с религией, когда если ты не поддерживаешь дух предков, причем он тоже проявляется абсолютно по-разному, начиная там от обрядчества в районах, из которых я выросла, и заканчиваю вот каким-то теперь уже сильно политизированным контекстом православия или э, католицизма. Э, и на этом фоне у меня доходит даже кон до конфликтов внутри семьи, до конфликтов с мамой, которая, черт знает, каким образом вдруг ударилась в религию. И то, что я не, не слежу там за э, праздниками, за датами, как они отмечаются, это чуть ли не грех. Вот, ну это такое, это из личной боли. И заканчивая а, то же самое а, сексуальностью, когда здесь, в этом э, контексте, как уже правильно отметила Ольга, меня, во-первых, нет, а если я есть, то меня либо выключат, либо посадят, Uh, ну, в, в общем, как бы у меня не будет там дважды, трижды и четырежды. Вот. Такая история. Спасибо большое. А вот интересно, эти идеи насчет дружеских отношений, доверительных, может это какой-то иметь смысл в ответе на вот эту нашу ситуацию, потому что, ну вот, и насколько я поняла эти выводы немецких исследователей, в принципе, это созвучно потому что и теоретики пишут, да, которых я приводила, что вот такие микропрактики на уровне наших сообществ могут быть ответом, и мы можем там какие-то вот какие новые, да, эти гибридные идентичности предлагать, эти сети как-то расширять, насколько это у нас работает. Вы знаете, я могу сказать из опыта, ну, э, во-первых, из опыта преподавания, э, во-вторых, из опыта публичных каких-то выступлений, там, э, лекций или чтений, что это работает, но только в моменте. Uh -huh. э, то есть пока ты находишься в контакте с, с людьми, люди как-то прислушиваются, что-то проживают как-то меняется, но стоит людям выйти за э, пределы этого контекста и попасть там, в, в привычную среду, как-то, я не знаю, наверное, на уровне рефлексов э, восстанавливается более удобная картина мира. Угу. Вот. Угу. Ну, то есть это работает, но ну как-то, но не работает. Ну да, да, получается, что эти практики должны быть ну, непрерывными, да, одна практика, потом какая-то другая. Наших сообществ должно быть много, да, мы должны все время одни сообщества с другими быть связаны, и тогда, вот, невозможно, мы разные, невозможно одной идентичностью всех охватить, но можно через вот эти наши открытые идентичности расширять такие сети взаимодействия. Но mm -hmm. это не всегда получается, и сейчас вообще в ситуации пандемии как-то, у нас вообще нет э, офлайн публичных пространств, и что с ними потом будет. Mm -hmm. yeah. Еще, может быть, есть какие-то вопросы или э, идеи, что-то вспомнилось, какие-то опыты, например, если говорить про эм, COVID-19, да? то если, опять-таки, вернуться про способы преодоления да, враждебности или минимизации, то э, было озвучено, что э, э, меня это когда-то, много лет назад, когда я начинал изучать там, природу отношений да, людей, и вот это вот сама э, вот момент уязвимости человеческого существа, да, момент уязвимости осознания того, что я как существо, я уязвим, mm -hmm. очень сильно уязвим во многих смыслах, да, и прежде, прежде всего я уязвим физически, да, потому что там, все что угодно может со мной произойти, вот, и вот, например, на фоне COVID-19, то вроде бы, казалось, да, осознание и принятие собственной уязвимости перед невидимой вот этой опасностью, да, оно могло бы, э, ну, как бы, наверное, большинство людей э, как бы вытолкнуто, да, и принуждены к тому, чтобы у... понять эту уязвимость. Но я, например, наблюдаю то, как люди, скорее, э, не готовы и не хотят принимать эту уязвимость и пытаются сопротивляться и даже отрицать ее. И вот как бы вот вроде бы есть этот потен, потенциальный момент, да, в, том, в том числе при коммуникации, вот публичной, создании там каких-то нарративов, да, или текстов, или высказывании мнений, да. Если вот говорить об этой уязвимости, то это ну, тонкая такая грань, это, это ресурс, это потенциал, чтобы Пойти на следующие этапы, да, чтобы вызывать там сочувствие к другим, кто тоже уязвимый, более уязвимый, чем ты сейчас, uh -huh. и вот вызывать эмпатию, да, и, и вот подталкивать, возможно, к заботе, да, через какие-то солидарные действия, там, не знаю, даже скинуть 5 рублей на там, работу чего-то, волонтеров, волонтерок. Вот. вот, я наблюдаю пока что в Беларуси, в частности, да, потому как, ну, вынуждены из-за ограничения, да, передвижений тут находиться и скорее быть в этом поле, то я скорее вижу какое-то вот сопротивление и отрицание, и вот, наверное, у меня есть одна из идей, почему это происходит, потому что у нас вот токсичная маскулинность, вот это вот патриархальное, да, отношение, оно выше, да, возможно, чем в других странах, и вот практики солидарности тоже поэтому меньше работают, потому что у нас первый этап, да, осознание уязвимости. Он не проходит, как-то вот, ведет не туда, не по пути А, да, эмпатия, забота, э, а вот по пути отрицания и скорее гнев и, не знаю, враждебность к другим, к потенциальным источникам угрозы. Ну, я с этим согласна, да, но и не случайно Нусбаум вот написала книжку «В защиту гуманитарных наук», в общем ее, и либерал эта книжка, что она считает, что все это должно быть частью школьных практик, и в том числе вот эти практики театральные, связанные с современным искусством, и работа с текстами, которые тоже учат, такая скрупулезная работа, когда мы применяем на себя разные роли, и учимся слышать других, и говорить с ними, то есть все это… Такая большая работа, ее нельзя, как, как и забота сама, да, ее нельзя сделать более эффективной, нельзя ускорить заботу о других людях, просто тогда это не, качество ее понизится, да. нельзя там что сократить на нее время, да нельзя сократить людей, это все скажется на то, как мы будем заботиться о других людях, да, болеющих или детях. Точно так же с этой уязвимостью невозможно вот, решили, и сейчас мы научимся. Да? То есть это действительно через разные практики делается. И mm -hmm. вот интересно, если взять эту театральную сферу, что она у нас не так давно какие-то альтернативные театральные практики развиваются, и насколько там государственные театры держатся этих тоже вот воспроизведение стереотипных ролей и способов поведения, которые как раз не учат нас. Вот как, как, как там учат документальный театр. Ну или вот то новое, что в Беларуси появилось за последние годы раз, на разные театральные проекты. Вот это как раз про то, что мы этой эмпатии учимся. А куча у нас институтов, которые просто нас в наших этих идентичностях замыкают наших ролях, да, ну и, да, когда мы практикуем что-то другое, а потом возвращаемся в привычный ритм, где, ну, как бы, предписано, как себя вести, где в магазинах с нами так разговаривают, что свое своеобразие сложно проявить, и дело не в этих продавцах, а в том, что эти продавцы тоже заложники ситуации. Да. Mm -hmm. yeah. Что ж, тогда я держу по чатику и по отсутствию рук, вот, то, что вроде бы как, наверное, сейчас больше нет каких-то комментариев дополнений. Есть Есть Сабина, да, Сабина? Хорошо, тогда, пожалуйста, давай, Сабина, пожалуйста, мнение, что-то хотела добавить. Спасибо большое. Во-первых, спасибо за лекцию, было очень классно, познавательно. Вот, я надеюсь, что меня хорошо слышно. Да. И вот, я хотела сказать о том, что радует в этой ситуации, в принципе, в ситуации с пандемией, что есть такие организации, некоммерческие организации, которые действительно, э, как пример солидарности, э, показывают, что люди должны сплочаться э, ради одной цели, ради того, чтобы по итогу в стране, в мире, в принципе, было все хорошо. И даже не только организации, а вот в принципе гражданское общество и... Малый бизнес, тот же самый, который один из первых выступил как первый помощник вот этим медицинским работникам, и когда читаешь, когда видишь вот это, ты понимаешь, что быть с той стороны, где вот эта солидарность и эмпатия — это то, где ты хочешь быть и собираешься быть, и... Когда ты наблюдаешь, что больше и больше и больше людей, которые раньше, возможно, не задумывались о гражданском обществе, о влиянии НГО у нас в стране, которые присоединяются к этим движениям, ты просто радуешься, потому что наконец-то хоть что-то заставило людей понять, насколько важна эта солидарность. И вот, да, это все, что я хотела сказать. Спасибо. Ну да, спасибо большое. Тоже можно прокомментировать. Есть такое хорошее понятие, которое выражает этот тип солидарности, солидарность потрясенных. Ян Патричка, такой чешский философ, в 60-е годы развивал это понятие. И вот, когда возникает потрясение, то эти привычные границы между своими и чужими стираются, и возможным оказывается то, что было невозможно. Ну и, конечно, для нас вопрос... Ну, понятно, мы сейчас в ситуации потрясения, и действительно как-то нужно дальше солидаризироваться, но вопрос как эта энергия потом и куда может быть направлена дальше. И, конечно, хотелось бы, чтобы как-то эта солидаризация какие-то новые формы сотрудничества породила. То есть понятно, что эта солидарность потрясенных, она не может, то есть эта энергия не может производиться одинаково во, во все время. Да? Для нее есть какой-то момент и какая-то ситуация, но, но этот, тоже этот опыт, он же не рассеивается. То есть он как-то... Я надеюсь, да, что он будет иметь последствия для, для того, как мы будем сотрудничать, слышать друг друга. Может быть, он в большем осмыслении описаний нуждается. Может быть, в литературной форме, я сейчас думаю. Да? Очень здорово, когда люди там в социальных сетях описывают Да, еще радостно осознавать, что а, вот в тот момент, когда должно как бы государство больше вмешиваться в это все, Наоборот, как-то люди собственной инициативой это все делают. И это показывает еще то, насколько в некоторых моментах государство, наше государство не способно некоторые процессы все-таки урегулировать. И вот здесь выступает действительно то гражданское общество, которое способно это урегулировать и без государства. Да. Угу, угу. Ну да, но с другой стороны, конечно... Вот на, на другом, другой лекции, дискуссии, которую мы проводили, мне все хотелось обсудить, но как нам влиять на, нашу, на наше социальное государство, на систему здравоохранения, все-таки хочется, чтобы она менялась, да, и чтобы мы свое право на здоровье, на равный доступ действительно реализовывали. Вот. И тут тоже сейчас такой момент, когда, может, мы можем какие-то сделать выводы и как-то и описать тоже эту систему, его недостатки этой системы описать, да, где там эти слабые места. Хотя нам, нам иногда кажется все понятно, да, но с другой стороны все-таки ну социологически, философски это все недостаточно описано. Да, эти институты, которые вот поддерживают, поддерживают себя в такой форме, которой мы не удовлетворены. Да, и мы не знаем, как как сделать так чтобы они существовали для нас сейчас может быть тоже какой-то такой момент что мы можем проникнуть нашим взглядом и нашей критической оценкой в эти институты да вот я кстати сейчас же делаю мониторинг э, вот для фирма константы угу. и э, я заметила что риторика вот государства в плане пандемии и в плане того как это все может решаться допустим, про информированность, изначально это говорилось в таком прекрасном ключе, о котором мы все мечтаем, о том, что Министерство здравоохранения должно и будет информировать нас должным образом для того, чтобы не было паники, не было страха, не было вот этих президентов, когда люди бегут и скупают все продукты питания, маски, антисептики и, ну, как бы, Видишь динамику, видишь, как сейчас по итогу получается немножко другое, и все-таки задаешься вот этими вопросами, ну а что, что будет дальше, да, спасибо Настя, что написала, да, надо как-то завершать. Uh -huh. Наверное, да. И в комментариях, что еще не прозвучало, от Карины было несколько вещей о том, что она хотела бы отметить страх выхода из... Ну, у нас когда был разговор да, про причины возможной да и условия существования, что существует страх выхода из удобной группы единомышленников, такого уютного мирка, да и столкновение с реальными людьми и их общественным мнением. Например, у меня был опыт в одной конференции, где выступал Бьерн Иглер, это один из выживших после массовых убийств андреса бревика угу. вот он рассказывал о том что как раз-таки вот самоизолирование вот этих прогрессивных групп да которые отличаются от вот этого права радикального или консервативного мира да она не ведет она не помогает в выстраиванию безопасного общества да и он наоборот призывает к тому чтобы мы выходили и общались с теми кто по-другому видит мир вот, и вот как раз вот в продолжении этого Наста, например, написала про что может быть выходом? Это создавать в ответ солидарные группы по рынки. Один, а далее, что в сети свете все меркования мают право на яснование, да, и когда мы говорим про свободу меркования, выбора, я, мне верно садовалась оппозиция про м, ро, разность, э, плюральность способов бытия, да, про то, что при, принять то, что мы разные, и мы можем быть разными, и нужно это принимать, вместе сосуществовать, да, искать в этом возможность. Uh, и про вот меркование, да, то, что я имеют право на исставание, по Кулина не переходит на риторику. Но и тут, да, снова-таки мы повертаемся в что там уже формально повинок его держава. Uh, однако, да, если мы все-таки будем выходить, если мы будем обсуждать способы бытия, да, сосуществования и пытаться делать это в мирном, ненасиственном, да, ключе, то, возможно, мы можем идти дальше, да, и преодолевать эти различия и находить ресурс к продуктивному сосуществованию без иерархии, без угнетения. Uh -huh. Вот, наверное, тогда мы можем пытаться как-то вот завершить да, нашу сегодняшнюю встречу, я бы в очередной раз хотел поблагодарить искренне всех тех, кто подключились сегодня к нашей встрече, нашли время, огромная благодарность хотел бы высказать, выразить Ольге за то, что она, мы нашли эту возможность поговорить об этом, поделиться. Вот. Сегодня, да, у нас был разговор против исключения других, как право убивать и право подчинять. С нами была философка, кандидат философских наук, руководительница концентрации «Современная этика, общество и политика» Европейского колледжа Liberal Arts в Беларуси, Ольга Шпарага. Я хочу напомнить о том, что... Очень много вы можете узнать из книги, написанной Ольгой. Вот, «Сообщество после Холокоста» она называется. Также в четверг у нас будет публи... онлайн-ток. У нас продолжается серия онлайн-токов по четвергам. И в этот раз будет разговор о COVID-19, права человека иммиграция. Mm -hmm. И у нас будут на этой встрече участники и участницы из Бельгии, Польши, из представительства ООН в Беларуси, ну и конечно из Химон Константа. Вот, я сейчас еще раз могу, ну как бы лучше, наверное, найти эту ссылку и больше информации у нас на ресурсах, но я вот здесь продублирую ссылку на регистрацию. Вот, еще раз всем огромное-огромное спасибо. Я очень надеюсь на то, что благодаря таким разговорам, встречам и вашей проактивности мы сможем создавать более безопасное, более уважительное, более справедливое общество. Вот. Всем огромное-огромное спасибо. Давайте а пытаться тоже. делать мир немножко лучше, да, и, пожалуйста, не болейте, будьте внимательны по отношению к другим. Да, там миллион спасибо в комментариях. Да-да-да, полетело. Спасибо, вот. Большое-большое Все. всем спасибо.